С этого учебного года, со 2 сентября, начинает работу секция по панкратиону, отделение панкратионов в США 8 Это большой праздник для Федерации Панкратиона Харьковской области, потому что это первое отделение в ДЮ США в городе Харькове. Оно открыто благодаря помощи директора Дю США Артемьева Вадима Александровича. Он приложил очень большое усилие для того, чтобы отделение по панкратиону в Дю США 8 начало свою работу. С детьми будут работать тренера Мастера спорта, заслуженный мастер спорта по панкратиону. Будет вестись подготовка по направлению панкратион. Это смешанное единоборство. Также будет отдельно вестись направление грэплинга, где запрещены удары, но зато разрешена любые борцовские приемы, броски, любые болевые и удушающие. Конгрессионом я занимаюсь уже 4 года. Раньше мне приходилось далеко ездить, но теперь рядом с моим домом открылась ДЮС, э, спортивная школа «Дюс США-8». И теперь мне не надо далеко ходить. Я буду больше времени экономить на дорогу и больше времени посвящать занятиям в зале. У нас очень хорошие тренеры. его зовут Бабкин Олег Анатольевич. И у нас очень дружный коллектив. Я, я буду очень упорно тренироваться, чтобы стать чемпионом мира. Ждем всех детей, приглашаем на тренировки по панкратиону и греплингу в ДЮ США 8 которая находится недалеко от метро «Холодная гора».